видео было в том что вы смогли показать проблему насилия с другой точки да? вы показали ответ как на это отреагировать общество про насилие рассказать не применяя и не показывая насилие это очень важно за это я вас очень благодарю это вот отличительная черта наших победителей смотреть на позитивные черты и давать людям надежду на лучшие изменения жизни на счастливый исход Таким образом мы создали такой видеоматериал, что женщина, как и мужчина, может стать ученой, астронавтом, там вообще любые профессии. Фамилия, у тебя все хорошо? Знаешь, папа, мне в школе сказали, что я никогда не смогу стать ученой только из-за того, что я девочка. Тебе не нужно слушать их мнение, поскольку множество открытий были сделаны именно женщинами-учеными, одна из которых заложила основу Bluetooth и Wi-Fi. А как ее звали? Ее звали Мар. Хочешь, я расскажу ее историю? Конечно. И своими видеороликами мы хотим сказать, что это, объ... это проблема объемная и масштабная, которую бы хотелось изменить. И в обществе вот, гендерные стереотипы, они... их очень много. Это ненормально, это надо менять и исправлять. Девочки, зачем образование? Спорт. После школы найдем тебя хорошего парня. Выйдем замуж. Это главное для девочки. А сначала, когда мы услышали гендерное равенство, не такие ощущения были, а когда мы уже начали снимать ролик, мы начали исследовать эту проблему, сначала узнать, что это такое. Я сходила к доктору и узнала, что не смогу забеременеть. Этому стали причиной частые побои, которые плохо отражались на моем женском организме. Я была окончательно сломлена.